Привет-привет всем! Я вернулась. Тот, кто меня не смотрит, наверное, не поймет, откуда же я вернулась. А вернулась я из такого отпуска, в котором я решила, что я больше не буду снимать видео и поставила их все в ограничение. Но потом, буквально через 6-7 дней, я поняла, что я без видео жить не могу, что мне канал нужен. И всеми своими силами я взяла себя в руки и решила, что я буду дальше снимать. Но сейчас не об этом. Сейчас рубрика «Правда или ложь? Секреты красоты». И сегодня я хочу вам показать, как можно из длинных волос сделать себе каре. Я сама не знаю, что получится из этого эксперимента, получится ли у меня действительно классная каре, или получится что попало, я еще не знаю. Делается вся эта процедура быстро, буквально за минуту, или по крайней мере так показывают в инстаграме, что это делается за минуту, но я сейчас попробую это все повторить. Для этого понадобится всего лишь одна резинка большая, другая вот такая маленькая, эластичная. И там пару невидимок, чтобы все это закалывать. Для начала необходимо сделать хвост внизу. Как? Сейчас покажу. Я беру резинку и закалываю волосы в самом низу. То есть, беру вот таким образом. Теперь оттягиваю эту резиночку вниз. Ну да, я хочу, например, чтобы у меня были вот такие короткие волосы. В общем, вот такая вот конструкция получилась. Затем вот этот кусочек. Волос, который остался, я просто заплету в косичку. И вот эту косичку я уже на эластичную резинку закрепляю, чтобы ничего лишнего не было, чтобы ничего лишнего не болталось. Получилась вот такая вот инструкция какая-то. А теперь при помощи невидимок я попытаюсь все это каким-то образом заколоть, чтобы у меня получилось коре. Эту косичку я теперь заворачиваю вовнутрь. Так, завернула, и шпилькой закалываю, не знаю, будет держаться или нет конструкция, но как-то это надо все заколоть. Так, ух ты, вроде бы держится, и с другой стороны. Так, так что там сзади? Что-то непонятное, да, сзади. Ну, знаете, такое двоякое ощущение. Да, действительно, это похоже где-то на каре. Но я бы, наверное, подумала, быть его с этим каре на улице или нет. Вот честно, я как бы, а, ну, сомневаюсь. Но вот там для фотографии, мне кажется, классный такой способ и вариант, как бы, кого-то удивить на фотографии, что я обстригла волосы. Ну, прикольно, мне нравится для фотографий мне нравится. И действительно, при помощи такого способа можно немного укоротить себе волос и сделать каре. Это правда! Мне действительно классно на себя смотреть со стороны, когда у тебя такие короткие волосы, так интересно. И у меня получилось как будто спереди такое удлиненное каре. А сзади такое немного укороченное. Но прикольный способ все равно. Это действительно правда. Можно сделать себе каре, не обстригая волосы. Надеюсь, это видео вам понравилось. Желаю вам всем отличного дня, хорошего настроения. Пока-пока!